Вот, да. горит. Система, да, а... да, да. поезд горит. А да, дорога повреждена тоже. Дорога повреждена. Дорога да, повреждена. Да. Поэтому, наверное, полоса... ну, я доберусь до дома. наверное, и взорвали, До парома доеду. Что-то прилетело. Что-то получается над дорогой. да, видишь,